Добрый день, уважаемые участники интервью. Я рада вас приветствовать. Сегодня у нас интервью с участником второго антикризисного марафона. С нами на связи Андрей. Андрей – представитель частного охранного предприятия «Волгарь». И Андрей занял у нас третье место на марафоне. Я вас поздравляю с этим событием, Андрей. Спасибо. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь, как вы начали участие в тендерах. Добрый день, Юлия. Участие в аукционах начал где-то год назад. Начало интересно, интересовался всем этим, но потихонечку узнавал информацию, когда вот осенью мы департамент по конкурентной политике проводил на ВДНХ занятия были по поставщикам для тех, кто в теме. Вот как бы вот мы с вами там познакомились, когда проводились занятия. Ну, в принципе, вот потихонечку, потихонечку начал больше, больше узнавать, интересоваться, участвовать в возможных вебинарах, в семинарах, чтобы где буду получать, получаю информацию. Подскажите, пожалуйста, Андрей, вы сразу, когда зарегистрировали компанию, стали участвовать в тендерах, или все-таки был какой-то период времени, когда вы изучали эту тему, и потом уже стали заниматься закупками? Нет, компания уже, в которой я в данный момент работаю, она уже участвовала в аукционах, но была на сопровождении... А когда пришел в компанию с руководством, решили, что будем двигаться самостоятельно. То есть я получал определенные знания и уже начали сами участвовать в компаниях как представители, чтобы без помощи компаний, которые нас сопровождала консалтинговая. А сколько прошло примерно времени от начала участия до первой победы? Вы знаете. Месяца три, наверное. Около трех месяцев прошло. Мы пробовали, участвовали и в аукционах, и по 2.2.3, по 44-му. Вот это вот первая победа у нас пришла совсем недавно только. Но выиграли вы, получается, по 44-му федеральному закону первую закупку, да? Первая закупка обладает электронный аукцион по 44-му федеральному закону. И потом где-то в один период подал заявочку по 2.2.3 по запросу котировок, ну, где основной критерий цена, где мы в принципе конкурентоспособны, можем указать цену. Ну И вот заняли второе место, но ну, заказчик предложил нам с нами заключить контракт. Андрей, подскажите, пожалуйста, участвуете Вы только по определенным регионам или все же по всей России? Нет. Охранные услуги мы в основном работаем по Москве, Московской области, Саратовской области, Владимирской области, ну и Центральный административный округ. Да, невозможно. получается, Центральная Россия. Но все-таки это, получается, не только ваши регионы, близлежащие регионы тоже задействованы. Это вот к вопросу участники очень многие интересуются, когда только заходят на тендеры, у них первый вопрос, который возникает, смогут ли они участвовать по всей России или нужно все-таки участвовать по своему региону и по близлежащим регионам. Но ну вот здесь, Андрей, можете со мной поспорить, но я думаю, что зависит, наверное, напрямую и от услуг, которые участник предлагает, либо от товаров, от работ, но в большинстве случаев все-таки, наверное, можно участвовать по всей России. Ну, вы знаете, участвовать-то можно, но вопрос, если победим, то есть нужно иметь представителя, чтобы на объекте, то есть людям... Найдем работу, которая будет оказывать эту услугу, но ну, надо же и контролировать это все, а это если там за тысячи километров, то есть это невозможно, надо постоянно там находиться. Да еще ладно по Москве, по Московской области можно там съездить, контролировать вопрос, потому что заказчики требуют, чтобы были проверяющие именно в нашей сфере охраны услуг. Да, соглашусь с Вами. А Как-то изменилось количество тендеров в связи с кризисом? Больше-меньше тендеров стало. Ну, когда началась вот эта вся пандемия, то немножко меньше стало. Ну, вот, когда уже начали послабления, то есть выходить из кризиса, уже стали участвовать. И немножко побольше стало. Но мы надеемся на осень, что я думаю, что там все-таки будет уже больше аукционов участвовать. И Думаю, у нас в том периоде, если по компании смотреть, то осенью у нас там тоже мы участвовали довольно активно, участвовали во всех возможных, где где мы проходили по критериям оценки, где мы соответствовали согласно лицензии на частную охранную деятельность, то вот, вот, по осени у нас хорошо так было, взяли несколько побед ну, в компании». Ну да, как правило, осенью появляются новые закупки, если летом такое небольшое затишье наблюдается и в период обычный, когда нет кризисной ситуации, ну а сейчас тем более. И осенью ждем новые закупки, поэтому, Андрей, я вам желаю, чтобы вы участвовали с новыми силами Спасибо. и, естественно, побеждали. А вот э, в качестве единственного поставщика вы работаете или нет. больше все-таки отдаете предпочтение тендерам? Нет, в качестве единственного не работаем. В основном только, да, вот, аукционы по 44-м, по 223-м федеральным законам. Но в качестве единственного нет, не работаем. Ну а в электронном магазине свои предложения пробовали размещать? В электронном магазине пробовали пару раз, ну пока нет никаких результатов. Ну вот здесь, если позволите, дам небольшую рекомендацию. Когда вы работаете в качестве единственного поставщика, собираетесь работать, здесь, конечно же, желательно размещать информацию сразу в нескольких электронных магазинах. Так вы для себя открываете большие возможности, потому что есть те заказчики, у которых на региональном уровне закреплены те или иные электронные магазины. То есть они размещают свои закупки малого объема только в определенных электронных магазинах. И здесь, чем хороший инструмент, тем, что вы можете не только поучаствовать в уже размещенных закупках заказчика, но и разместить свое предложение, свою оферту. И заказчик, если его заинтересует, ваше предложение, заключит с вами договор, как единство поставщика будет закупать услуги ваши. Нужно будет попробовать, Ваши рекомендации. Сейчас в среднем, в каком количестве тендеров вы участвуете за месяц, Андрей? Ну, в я не могу сказать, но во всех возможных, опять же повторюсь, которые мы проходим по критериям, то есть по, по соответствию лицензии, ну, в неделю да, я могу сказать, что это 3-4 закупки мы где-то пробуем подавать. Это и аукционы, и, и котировки. Это 3-4, да. Вот. Сейчас у нас на понедельник будет две подачи и аукцион будет ходить. это хороший показатель. На самом деле, участники, которые только приходят в сферу тендеров, они, ну, как правило, Буквально в нескольких закупках поучаствуют, и когда случаются первые неудачи, например, сразу такой некий спад эмоциональный, не хочется дальше продолжать. А если поддерживать определенное количество закупок, то здесь есть шанс, что вы будете побеждать в некоторых процедурах, ну и соответственно уже эмоциональное настроение будет совершенно другим. Поэтому вот здесь тоже хочу... Порекомендовать начинающим участникам, если вы пришли в сферу закупок и у вас случились какие-то неудачи, не получилось участвовать, не стоит опускать руки, стоит обязательно продолжить свое участие и ставить себе определенный план и, соответственно, вот в этих закупках участвовать. Можно этот план разбить на месяц, а можно на каждую неделю себе ставить план и участвовать. Если Вы работаете по нескольким сферам сразу, то я рекомендую отслеживать тендеры по всем Вашим направлениям. Андрей, у Вас одно направление, получается, охранная деятельность? Да, мы только работаем на оказание охранных услуг. Пока больше нет никаких направлений. У меня в практике было несколько случаев, когда участники закупок занимались только определенной сферой, но попробовали смежные направления. Вот, например, были услуги по бассейновому оборудованию, то есть наладка, наладка, оборудования, фонтаны, бассейны. И как-то так случилось, что параллельно мы попробовали заниматься поставкой товаров, смежные товары, потом уже отошли от смежных поставок, поставляли уже совершенно не относящиеся к нашей основной деятельности товары, и тоже получилось, поэтому если есть интерес, есть желание попробовать, можно посмотреть то, что вы готовы поставить, например, не услуги, а именно оказать какие-либо выполнить работы, либо поставить товар. И, соответственно, здесь уже ну, буквально Открываются совершенно новые горизонты, можно заниматься, по сути, чем угодно. Соглашусь с вами, Юля, потому что мы охраняем, конечно, участвуя в закупках, еще коммерческие у нас есть, где мы охраняем жилые дома, а некоторые дома, которые еще сейчас на стадии строительства, и там необходимо будет и охрана-пожарную сигнализацию, и система видеонаблюдения для охраны. То есть это в перспективе рассматриваем как возможный вариант. В таком плане еще думаем. Андрей, а коммерческие закупки, вы участвуете напрямую заключаете договор или через тендеры вы участвуете? Через тендеры. Ну и своими ножками-ножками. То есть напрямую. А так? Ну да, основной акцент у нас это идет на участие в закупках. А на каких площадках по коммерческим закупкам участвуете? А на всех возможных. на Какие только есть, какие выходят закупки, где мы мониторим. Их перечислять-то можно очень большое количество. То есть это все возможные, где публикуется закупка, соответственно, там возможен, ну, соответственно, тариф, ну, это тоже не самое важное. Где только выходит закупка, которая нам интересна. Да, я с вами согласна, что здесь, по сути, уже не важно, где размещена закупка, главное, чтобы она была интересной, и вы по критериям, если критерии установлены, проходили. Поэтому очень важно использовать поисковик, который сможет отфильтровать все закупки, даже скрытые процедуры, в которых, например, по названию сразу непонятно, что именно закупается. Андрей, вот такой вот вопрос хочу уточниться, таки уже вернуться к теме нашего марафона. Расскажите, пожалуйста, что было полезного на марафоне, чем понравился, запомнился марафон, и, возможно, у вас есть пожелания, чем можно дополнить наши следующие марафоны. Да, в принципе, понравилось все. Конечно, некоторая информация для меня уже была знакома, но я ее как бы начал участвовать для того, для повторения чтобы более-менее уверенно быть еще, ну и, соответственно, получить новые знания. А что пожелать? Я не знаю пожелать пожелать вам дальше также работать, развиваться. Вы, как специалисты, вам виднее что-то еще может добавить, ну, вопросов. Так, интересно, конечно, было участие. Еще буду рад принять участие во всех возможных, хоть даже это опять же будет повторение, но все-таки я готов очень интересно, потому что мне сама это направление интересно, двигаться по закупкам, и поэтому буду всегда рад принимать участие. Спасибо большое, Андрей, за обратную связь. А Подскажите еще такой вопрос, какими сервисами вы будете пользоваться, какой сервис для вас или сервисы наиболее актуальны в текущей ситуации? Только если по поиску закупок, вот как вы уже говорили, что... Самое главное как-то найти именно ту закупку, которая нам интересна, и по региону, чтобы это был регион соответственно. Ведь иногда бываешь, смотришь закупку, заказчик находится в Москве, а оказания услуги будут там, в Томске, либо в Хабаровском крае. А хотя заказчик сам находится в Москве, и смотришь, вроде бы закупочка интересная, что Москва. А потом начинаешь считать техническое задание, оказание услуг, там уже идет другой регион. Да, Андрей, вот этот момент вы очень хорошо что подметили, и тоже, уважаемые участники нашего интервью, обращаю внимание на то, что достаточно часто такое случается, что, например, заказчик находится в одном месте, место оказания в другом месте, либо есть у закупки организатор, который проводит процедуру, есть заказчики или один заказчик, для которых проводится эта закупка, и совершенно другое место оказания услуг, поэтому, я рекомендую в части поиска использовать такой фильтр, как место поставки товаров, выполнение работы или оказание услуг, для того, чтобы сразу отсеять ненужные тендеры. Соглашусь с вами, да, Юлия? Спасибо. Андрей, есть что дополнить? Да, в принципе, еще раз сказать вам большое спасибо за участие за Вашу именно консультацию, всегда, когда какие-то вопросы были, обращался к Вам, Вы мне очень так давали грамотную консультацию, что, в принципе, помогало для участия в закупках, для уже каких-то вопросов на стадии заключения контракта. Вот. Вам спасибо и спасибо за приглашение на участие в марафоне. Большое спасибо, Андрей. Ну что, мы с Вами прощаемся, уважаемые участники нашего интервью. Большое спасибо за внимание, спасибо. участвуйте и побеждайте. До свидания. До свидания.